Сейчас мы с вами приготовим овощной суп. Этот суп можно приготовить пост вегетарианцам или веганам. Для супа нам пригодится капуста, картошка, морковка. Все это сырое. Я взяла замороженные овощи, сладкий перец кабачок нарезанный и брокколи. Соль и специи по вкусу. Нарезаем все овощи. Картофель нарезаем крупными кубиками. Отправляем нашу нарезку Нарезаем морковку, также кубиками, и капусту. Далее сладкий перец, кабачок и специи. И заливаем водой. Перемешиваем. Так как у казана толстые стенки, пища готовится очень вкусно. И отправляем казан. В духовку. Так как готовился этот суп в духовке, он получается максимально полезным. Приятного аппетита и подписывайтесь на канал.